Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас в ушах торчит такой? Ушах? Да. Наушники. А наушники такие? А -а -а. прикольный. Первый <coughs> раз вижу такие. Откуда будете то? Город Одесса. А -а -а. Что, как у вас там? Да нормально да, уже все. Нормально уже. Да. Или пока нормально? Не, уже нормально все. Уже? Ну ясно. Нормально стало уже с лета. А сейчас вообще замечательно, когда зима закончилась. Кто-то да. пугал, там что, замерзнем? Прочь, ракеты кидали. ну да, понятно, понятно. Свет есть, все есть. Ну, ну дай бог, дай бог, что у вас Кто-то там пукал, пукал с ракетами. Не допукали, да, получается? Не допукали, да. Ага, понятно. Уже можно смело об этом говорить. Мы раньше говорили, что ничего не будет, все это ерунда, а сейчас можно заявлять. Что заявлять можете? Что все зимние обстрелы это коту под хвост. Понятно. Ну, по, по инфраструктуре били-били, по трансформаторам, потом нам ПВО дали, сбивать начали, все. Можно подводить итоги. Ничего, что нового у вас из, из этого? Последнее новое, что зима закончилась. И вы радуетесь, да? Конечно радуетесь. Потеплело, ну, пугали, да? Как? Ну пугали же, пугали. Ну, понимаешь, некоторые ну, люди действительно думали, что Российская Федерация там что-то может сделать страшное. То есть многие понимали, что это все только языком треп трепались и все. Российская Федерация просто о граждан ваш, о вас думает, чтобы вам было неплохо, э, хорошо, чтобы вы жили. Ну я же говорю, некоторые у нас люди думали, ой, что будет, что будет, Россия нас разбомбит. Я то понимал, что ну, вот эта проворована российская армия, она же не в состоянии ничего сделать. Уже ж понятно, уже год идет спецоперация, уже ж... ну только дураку не понятно, что сборище обычное, нет армии те люди, которые были скептиками, сейчас сказали, да, зима прошла, вы были правы, нет там никакой армии. И ракет нету, ничего нету. Да, да, ничего нету. Ничего нету. Еще что расскажете? А ваша армия как? Ну, наша сейчас перевооружается, сейчас много оружия будет нового. Сейчас только танки начнут заходить, дальше истребители обещали, Дальнебойные ракеты очень хорошие обещали. Которые, как обещали, уже, в принципе, нельзя сказать слово обещали, уже дали, просто на подходе. Понятно. А как там военные солдаты у вас? Живы все или нет? Ну, как все? Война ж идет. Что за глупый вопрос? Живы все. Ну, у вас военные. Целый война, год нет. идет война, да. Со, с обоих сторон гибнут военные. Или это новость для вас? Не, я спрашиваю ваше так мнение. Как? Ну, это глупый вопрос, я думаю. Глупый? Ну, год идет война, вы спрашиваете. Все ну, у вас много умирает? Ну, одинаково умирает, что там, что там война идет. Э, Почему эти, одинаково вой... умирает? Ну, я, мое мнение, что больше россиян э, погибает, потому что в начале войны расстреливали их, как в тире. И сейчас же они наступают, как вот в Бахмуте, как на Углидарах. Где-где? Вы где? видите, что под где, где? Ну, на Углидар на наступает уже сколько? 8 месяцев. И, И по-вашему, по -вашему, где, где больше гибнут? На укрепленных позициях или в поле, которое наступает? Понятно, понятно. Где-то неделю назад ваших убили где-то 500 человек. Что вы скажете? Это где? Я не слышал. Ну, вы не слышали, наверное. Ладно, не слышали. так. Смотрите, мы, слышали. Можем, мы можем ну, говорить ну, ни о чем. Я ж, я ж я, говорю, да, да, да. Я институт. просто спросил. Вы не знаете все, все. Нет, вы на вопрос мой не ответили. Если есть, если есть хорошо, эшелоненная оборона, укрепленная, как вот в Авдеевке укрепленная оборона, в Угледаре укрепленная оборона. И также в Бахмуте вот очень Бахмут хорошие ваш? обороны. Да. Смотри, и очень хорошо... А, что ты см... а Смотри, у меня еще в ноябре так смеялись, спрашивали, Бахмут ваши смеетесь? Я же дома Я ничего не имею. Говорите, говорите. Я слушаю вас внимательно. У меня также с Нижегороде до нового года смеялись, говорили, что Бахмут ваши смеялись. Ну ладно, это у вас так смешно. Хорошо. Так вот вопрос: где больше гибнут на укрепленных позициях или те, которые наступают по полям? Ну вам виднее. Я не вас спросил. Вопросов нужно я было. не могу сказать. Я не там же. А, вы тоже вы знаете, только боитесь это озвучить. Почему боюсь или не вы? Я просто Потому, не знаю. Все знают, даже глупцы знают, что те, которые атакуют, потерь больше на укрепленные позиции. Или вы не знаете? Уверен в, в это? Вот смотрите. А, хорошо. А давайте вы опровергнете, что укрепленных позиций гибнут больше, чем те, которые на них наступают. Сейчас расскажу. Во-первых, ни один нормальный человек с России по полю не будет бежать к вам и стрелять. Будет гаубица работать, во-первых, или самолеты. Самолеты? Я уже забыл за российские самолеты. Вы еще за них помните. Не, не, не, не. это ваше это ваше мнение. Ваше мнение. Не, просто, не подождите. Я, снова забыл вот, ну, ну, ну, вот, я вам объясняю. Да, да. Вот. Да, это могут ваши бежать. Да. Ну, ну да, нормальной стратегии. Нормальной ну, стратегии. Нормальная стратегия. Да, вот да, так да, делается, да, да. Но, можно помимо. еще по-другому. А ну я просто полностью не знаю. Но я что вам скажу, если вы не знаете, он куча видео, как под главным ледом. Вы знаете? По полям, подождите. Город... Я договорю, теперь я вас выслушал. Сейчас я договорю, да. да я уже, вы уже договорили, это вы Нет, нет, выскажите. сейчас Привет. я скажу Привет. вам одну вещь и все. Я могу вам э, за два часа такое видео сделать, ладно, как хорошо, украинцы бегут или что-то сделают. Все, видео Интернет. попадает, хорошо, все не хорошо, буду давай. видео. хорошо, а... давайте. Это же первый класс военной науки, что атакующие гибнут больше, чем обороняющих. Это азы. Это как вот в школе есть буква А, Б, В. Так если кто поступает в военное училище, это самое азы, что атакующих гибнут больше, когда они наступают на определенной позиции. А вы расскажите, Гаубица прилетела. Так Гаубица же оттуда назад прилетает. Если вы Каким стратегию образом, не вот, знаете, зачем говорить? Гор город Угледар. Каким образом вот, на Угледар? Слышите, танки шли еще летом на Угледар. Бронетехника шла еще летом, и вот смотрите, уже 8 месяцев пытается, пытается до Улидара добраться, Это бронетехника. Где больше гибнут? На этих укрепленных позициях или те, которые на бронетехнике пытались доехать до Улидара? Что под вашим укрепленным? Окопы? Укрепленные позиции, это хорошо, то есть забетонированные вот эти все, которые готовились к укрепленной позиции. Где там у вас бетонированные я с вашими солдатами общался, я видел, где они находятся, он показывал мне даже. Да это я с вами еще общался, так как вы мне за видео говорили, я могу, так и я могу вам рассказать, с кем я общался. Ну, нет, почему? Хорошо, вопрос. Я общался здесь с вашими, у меня даже видео здесь. Здесь общался, общаться, это то же самое, что на видео. Мы договорились на видео. Я не говорю же видео. Мы с ним ну, на прямом эфире ощущение. общались вот так, как так с вами. я сейчас скажу, что я общался Говорите. тоже. Это ж все сказки. Я, давайте без сказок. Есть, Вот смотрите, есть сказка, есть быль. Вот быль такая, что город Маринка ноль километров от Донецка. Там 0 километров. То есть заканчивается вот так стоит частный дом Донецка, а следующий частный дом маренко Ровно год прошел Марьенко под Украиной. Ее штурмуют ровно год. Её... Вопрос к вам. Там нет укрепленных позиций? А почему что тогда ее не могут взять? Если там нет бетонированного ничего. Авделька 5... 5 километров от Донецка. Я понимаю, там вы Николаев штурмовали. там, Может, будете рассказывать. Там, не, не, не буду не нужен, рассказывать там. такого. Это, это, это такое все. Знаете, Николаев далеко под Одессой. Вопрос, я живу 5 км от Донецка, столица ДНР, а Авдеевка 0 километров маленько. То на севере, то на западе. Все договорили? Зависли? Бля. Сейчас пропади. Ну не пропади. Все. Все-все уйдет сейчас. Вот какой дяденька. Ладно, он завис куда-то.